Нет, ребят, я решил записать старое видео, которое меня давно просили снять. Лими? Как можно заработать? Банально или нет, но я нашла 10 способов, которые точно бы мне помогли. Первое, самое простое. Банально заработать. Найти какую-нибудь работу и просто устроиться там, ну или на подработку, листовки раздавать. Это не уходит так много времени, поэтому я со школы и зарабатывала так. Второе. Продать хлам. Наверняка у вас есть старые коробки с кучей ненужных вещей. Допустим, там, игрушки, одежда какая-нибудь. В общем, барахло. Поэтому можно все вот так взять и э, выставить на аукцион, либо еще куда-либо в Авито. Много есть группы, где можно продать или обменять эти вещи. Третье. Если ты человек-блогер, то, естественно, ты должен иметь канал на Твиче, и ты можешь просто попрошайничать донат. Или если же ты тот же блогер, то просто можно записать видео с какой-нибудь рекламой и потребовать потом от нее деньги типа ну я вас снималь поэтому вы должны мне деньги четвертое у тебя должно быть любимое дело и на нем ты сможешь заработать допустим я я раньше плела бисером ну сейчас тоже плету но уже реже делала из этого браслетики или отдавала или продавала ну в общем ну в общем это хороший способ получить деньги Пятое. Ты можешь тупо сидеть дома и ничего не делать, и так ты ничего не потратишь, если, конечно же, не покупаешь там ничего в Алиэкспресс или тому подобное. Шестое. Существует интернет, где существуют такие же люди, как и вы, которые мечтают зарабатывать. Вы можете скучковаться и придумать какое-нибудь свое дело, создать группу и продвигать ее. Особенно с хиками, которые сидят у меня в подписчиках, это возможно. Семь. Самый тупой способ, но просто ходить по улице и попрошайничать, либо по домам. Но я не советую вам это делать, это слишком унизительно, поэтому пойдем дальше. Восьмое. Если вы спросите людей и тех, кто постарше, то они наверняка знают об этом способе заработка. А именно, это опека. Когда я была в восьмом классе, мне то же самое предложили. Кратко об этом. Существуют одинокие бабушки, которые еще умеют ходить, и... Ну, в принципе, они одиноки, и поэтому... Государство, естественно, о них заботится, и поэтому можно стать опекуном бабушки и за это получать государственные деньги. Вы просто оформляете договор, и по идее вы должны ухаживать за бабушкой, но. Но если вы составите договор, и бабушка не захочет, чтобы вы возле нее крутились, то вам повезло. Девятое! Это самый жесткий, наверное, способ. Но вы можете шантажировать людей, снимать их, как они что-то не то делают, и потом требовать за это деньги. А вообще можно быть не таким наглым, а просто замутить свой мелкий бизнес в школе или универе. Допустим, накупить каких-нибудь булочек и продавать их своим одноклассникам. Потому что всяко есть люди, которым лень ходить, либо они просят купить это все за вас. И купили вы, значит, булочку с 10 Рублей. Давай мне 13, это за работу. И десятое. Мой самый любимый способ. Не знаю, как насчет Омска, но существуют такие кастинги, где вы можете попробовать себя в роли модели или актера. Это интересно и очень круто. И за такое могут платить, да. Я видела такое в Москве и в Питере. У нас, не знаю, но, возможно, есть... Я видела просто у нас кастинги, но я не знаю, платят за это или нет. А вообще, раз я об этом заговорила, то я же тоже снимаю фильмы, и если что, вы можете записаться ко мне на прием на фильм. Попробую тебя в роли актера, я создам тему и только предупреждаю, платить я не буду. Все, честно, бесплатно. Я вас снимаю бесплатно, продвигаю... И вы, собственно, снимаетесь и получаете удовольствие от съемки. Тем более, я отправляю эти фильмы на фестивале, так что вы явно засветитесь. И, может быть, даже получите диплом за хорошего актера. Я уже про Оскар не говорю. В общем, это все, что я хотела сказать, поэтому до встречи и удачи вам в продвижении.